Начинаем работать безвоздушным аппаратом фирмы Аспро. Нанесение нанесение лака на декоративную поверхность бетон. Давление шестнадцать. Все везде летит, но это нормально. Ой. отлично получается без потеков все равномерно красиво